Итак, добрый день! Мы сегодня снимаем видео про ИС-7 легендарный танк ис 7 У него броня достаточно, его не прошивают 10 уровни. В принципе, мне так танк нравится. ну, Сейчас поедем проверим, что как. Покажу вам, как на нем правильно танковать. Как на нем правильно стрелять как на нем правильно танковать башнями и корпусом. Поехали, ребят, смотрим. Итак, вот у нас тут э, в конце карты передвигается AMX 50-100. Он меня в лоб не сьет, но у него, пушка, у него барабан. Так что вот Т54 только что пролетела и не попала с вертухана на меня. Итак, я сейчас движусь на базу. Надо защищать базу, потому что мы можем ее как бы проиграть. Итак, смотрим. Так, правильно танковать бортом, надо ромбом становиться, от. Вот видите, у меня накинул уже за 120 справа. И там мой Микс 50 120. Вот, я использую ремкомплект. я буду пытаться танковать борт бортом, но они меня шьют каким-то образом. Сзади еще лор, так что, шанса в принципе, нету, но... Я прошу о помощи, но мне никто не помогает. Ну вот, такие дела, ребят. Такая жизнь. Понимаете? World of Tanks это... Хорошая игра, познавательная. Тут много можно узнать о танках. А что Dota 2? Какие-то монстики бегают и все. Ну так что, вот так вот, ребятушки. Вот Т-34, видите, меня выцеливает. Пытается выцелить. Т-34 гадкий. Вот без урона. Без урона. И вот Лора еще выехала. Лора, надо остановиться бортом. Вот я в нее попал, но в гусенице, потому что урон ушел в гусеницу. И так меня лора от E3 4 не могут пробить, потому что... Потому что, вот видите, эта 4 вообще промахнула. Я прошу о помощи, и так далее. Вот. Но мне никто не помогает, почему-то. Вот TB4 MX50100 справа стоят. Вот т 54 я проехал, она там стояла. Вот я продвинулся немножко вперед. Лора текает, Лора едет к ИСУ-152 и к Лёве, и с 4-го, а остался на дне, на с Т-34. Будем как-то потанковать.